Друзья, всем привет! Сейчас покажу вам свой заказ. Очень маленький, но приятный. Взяла себе краску для волос. Вот он 901. И это получается жемчужный блон. Все время беру эту красочку, пользуюсь. Но мне очень нравится. Бережное насыщение цветом. Здесь именно кислота шелка, которую дарят неограниченные возможности для преображения без ущерба для здоровья волос. Обратите внимание, вот реально хорошая краска. Потом я взяла крем для рук с алоэ верой. Здесь главный ингредиент крема как раз алоэ вера, который отлично притягивает и удерживает влагу. Делает кожу рук мягкой и нежной. Первый раз беру, проверю, потом расскажу вам. Очень люблю вот такие масочки для лица. Я эту взяла обновляющую маску для лица с ретинолом. Ну вы же все знаете, да, как пользоваться? А ретинол одна из форм витамина А и настоящий суперкомпонент. Благодаря своему феноменальному свойству стимулировать обновление клеток, он решает самые разные задачи в уходе за кожей. Тоже хорошо обратить внимание. А еще я буду участвовать в марафоне по ходе себя. Я поэтому взяла набор небольшой. Смотрите, взяла вот такой БАТ. Концентрат пищевой прессованный гидрейн 60 порций, значит 60 капсул. Сейчас я вам даже покажу. Вот программный подход к похудению. Номер один. Очищение. Сначала важно подготовиться к правильному режиму, вывести лишнюю жидкость и очистить организм от шлаков и токсинов. Я буду принимать. Нужно принимать. Значит, рекомендуемый курс. Прием один-два месяца. Дальше я взяла себе чай травяной, очищение вечер. Мы тоже его будем пить, я так понимаю, вечером. Смотрите, здесь земляника, мята, пижма, кукурузные рыльца, лист березы. Комплексная поддержка организма. В общем, в каждом пакетике оптимальное количество того, что нужно организму. Сейчас, Сейчас я вам открою покажу вот смотрите я открыла чаются вот такие пакетики так, вот при вас открыла и самое главное самое приятное это коктейль Ой, я прямо жду не дождусь когда у нас начнется марафон он начнется 30 числа смотрите что здесь белки жиры углеводы коллаген что еще? Биотин, комплекс витаминов, минералов и оксидантов, пищевые волокна, прибиотик, экзимы. Посмотрите, сколько всего. Витамин С, Е, В6, В1, В12, В2. Сейчас тоже открою, покажу вам, что внутри. Смотрите, я его открыла. Вот а там внутри, Наверное, стаканчик мерная ложечка. Жду, не дождусь. Наверное, очень вкусный. Это у меня что, с ванилью? Да, я взяла. Да, со вкусом ваниль. еще, Ну вот. Мой заказ.